И давайте теперь девятый пункт. Собственно говоря, секс-фрейм. Давайте дадим определение, что это такое и понимание. Ну, фрейм, понятно, это рамка, да, переводится. То есть сексуальная рамка общения. А если вы перешли в секс-фрейм общения с девочкой и она его приняла это 9 из 10 что у вас будет секс может не так быстро как вы хотели бы но это очень высокая гарантия то есть за фейлик ну тут нужно прям очень сильно постараться а фрейм есть у каждого человека то есть вы входите в любую коммуникацию со своим фреймом то есть вы приходите к начальнику у вас допустим, фрейм подчиненного начальника фрейм он начинает орать на вас, там что-то строить, вы принимаете его фрейм, он сильнее своим фреймом вас ну как бы переехал, да, то есть ну, вот, всегда один фрейм побеждает. И если вот здесь вы включаете секс фрейм, то есть вы позиционируете, что вы любовник, она женщина и она говорит, бля, может там в этот, пойдем в ресторан посидим, там, дорогой, там, я, там здесь, может, ты зайдешь, мне там заберешь, там, отвозишь, отвезешь меня там к маме. Нет, давай вот я освобожусь, и ты когда освободишься, мы вот вечером встретимся, когда никаких дел никого не будет, и будем дальше решать наши с тобой взаимоотношения. То есть вы своим фреймом как бы ну побеждаете. Женщины всегда проверяют мужчину на фрейм. Ну, на первом слайде, на втором. Всегда проверяют. Вляете, домой не поеду. Это как бы проверка. Значит, у вас еще идет борьба. Всегда не война фреймов. Побеждает только один. Если вы перешли к секс-фрейму, значит, ваш фрейм победил. И дальше вы можете выбирать все, что угодно. Ну, то есть это как позиция подчиненного доминатора и позиция того, кто от кем доминирует. Но если вы вышли на секс-фрейм, то э, поэтому он и говорит, что дело тут уже техники. Просто, как говорится, не затупить. И секс-фрейм это означает, что вас женщина воспринимает не как друга, не как брата, не как там наставника, не как ресурсного чувака, а исключительно как того, с кем она хочет заняться сексом. Здесь. Эмоции уже исключительно Интимного и сексуального характера А по уровню прикосновений Четвертый Седьмой уровень Эстетики кинестетики, прикосновения. Uh -huh.